Одноклубники, всех приветствую На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака Шириной гусеницы 500 мм Длиной базы 1,5 мм Буксировщик в снежном камуфляже Уезжает в Архангельскую область В город Каргополь На буксе установлен мотор 15-ти сильный С электрозапуском и аккумулятором Фара у нас в базе на 62, Цепочка импортная усиленная Одноклубник наш выбрал подвеску катковую Мягкую, независимую Буксировщик будет ездить в Архангельской области, а мы напоминаем, что у нас начался видеоконкурс. Всю подробную информацию можете у нас в группе ВКонтакте. Мотобуксировщики ⁇ Железная собака ⁇ Букс Клаб. А вам всем спасибо за просмотр. Пока. Mm-hmm. <laughs>